В грудь расправлять. Да, обязательно. Порал. Хватит это сейчас. Все, в серии. У нас у тебя так, вам уведомление. А вы думаете, ничего не случилось, нас У Нас? Да. У нас? У вас? У общего народа. У нас, у нас. Соседи, а, не у вас? У, у нас, а у нас. Кто, кто меня клянет, а Уведомление, уведомление. городской совет народного депутата. Да. А что у нас есть такой совет? Конечно. О, — Под РФР? — Нет. — Чем под РФР? — Вижу, это Я. А Разве это Разве ГЕР? — РСФСРский этот ГЕР? — Никак не РЭР. — РСФСР. — Да-да. — Ну, просто там РФ что-то... — Это уже по привычке. — Пора власть возвращать народу. Изучаем. Не, я откуда знаю, что подписано. Ну, я, например, вижу, у вас написано, вот это, это, это доводино до сведения руководителей стран мира о возобновлении деятельности органов государственного управления обновленного Союза Советских Социалистических Республик. Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. Правильно читаете? Слушайте, я слава читать то умею. А, вы понимаете, мы... что пишете? Конечно. Конечно. А это мы, не мы пишем, это кто пишет у нас? Тих. Центральный комитет КПСС. А КПСС тут при чем? Ну, при чем? Нет, а, а снимаете это вы зачем? Как зачем? Мы фиксируем. Чего вы фиксируете? Фиксируем о том, что у Отда... вас уведомили. О а в... чем? Отдаем уведомление. вот К вот это. этому принимали? уведомлению прикладываются документы. А по почте это нельзя? Нет, нет по почте нет, только, с... с... только с... честно у нас написано. Это у вас а ничего да. не прописано. А вы это кто? Мы Совет народных депутатов. Ну вы кто? Совет народных депутатов. Ну вы Депутаты. Вы кто? Вы какой орган? Исполнительный, законодатель. Депутаты а Совета народных депутатов. Есть еще председатель исполнительного комитета. У вас... Вы зарегистрируетесь. Нет, конечно, зачем вам? А государство не регистрируется нигде. Вы не знаете, вы что государство зарегистрировалось. Должны... Советский союз. Подожди, Ирина. Советский Союз Советский я... Союз связала. Совет... Советский Союз. Но, вот, честно говоря, не знала. Я уже думала, что я уже. Вот смотрите. Э, э, сейчас скажу, с 90-х. Вы не хотите подписывать 19 -го года Ю, Юлия уже в Российской Федерации, в Юли, Юлии в Советском Юли. Союзе, Юли. нет, у меня и паспорт гражданина Российской Федерации. А вы принимали гражданство в Российской Федерации. У меня паспорт гражданин. Заявление. Здесь? Здесь? паспорт гражданина Российской Федерации. А это не подтверждает гражданство. Через секретаря. Не подтверждает гражданство паспорт. А это, а бл ли? это бланк паспорта. у вас. у вас неправильно паспорт. Вам сказали, что будет вы... а а а Какое разрешение? Мы имеем право. Мы имеем право размещать, снимать. Там статья 29 разрешает нам. Да, я созвонилась.